Смотрим дом в Адлере. Капитальный забор, ровная территория, мокрая точка во дворе и декоративные растения. За домом есть место для навеса и летней кухни. Установлены энергоэффективные окна. Теперь заходим. Здесь прихожая, справа санузел, а напротив комната с панорамным остеклением. Дальше кухня-гостиная со своим выходом во двор и еще одна изолированная комната. Теперь второй этаж. Помещение такой же планировки. Свой санузел, комната с небольшим балконом, гостиная и еще одна изолированная комната. Теперь третий этаж. Точно такая же планировка. Здесь световая точка, рядом санузел, а напротив комната с балконом. За этими деревьями есть небольшое озеро. Дом легко планируется на три полноценные квартиры. Площадь дома 180 квадратных метров на 3,5 сотках земли. Вода, электроэнергия и канализация центральные, газ по границе. Звоните!